Привет всем, кто смотрит это видео. Сейчас мы рассмотрим новые шаблоны для криптоверсии платформы Atas. Эти шаблоны разработаны для поиска торговых возможностей внутри дня на биткоине, биткоин кэше, лайткоине, эфире, эфир классик и Z Cash. В основе шаблонов лежит идея поиска агрессивных игроков, которые желают развернуть рынок рыночными ордерами или войти в рынок по кажущимся им выгодным ценам. Для этого мы будем использовать несколько индикаторов Cluster Search, которые будут искать агрессивные покупки отдельно от продаж, а также подсвечивать эти сделки соответствующим цветом. Сейчас на экране вы видите слева график биткоина, а справа график лайткоина, которые торгуются на бирже Bitfinex. Мы сделали запись в реальном времени, чтобы подробно рассмотреть, что же происходит на графиках и чем нам может быть полезен шаблон. Право на лайткоине мы видим зеленый кластер, который нам говорит, что покупатели пытаются войти в рынок в расчете на продолжение движения. Первое, что стоит отметить, это то, что если вы не используете контекст рынка, тренд на старших таймфреймах и так далее, то дополнительным фильтром будет ожидание реакции цены после появления такого кластера. То есть само появление агрессивных покупок не гарантирует продолжение движения вверх. Но если таких покупателей начнут тянуть вниз, то есть э, в их зону убытков, это будет свидетельствовать, что покупатель слаб и снижение может продолжиться. Дальше, не дождавшись импульса цены из зеленого кластера, мы видим, что продавец начал агрессивно атаковать покупателя. Теперь мы видим борьбу, и нам нужно увидеть, кто победит в этой борьбе. Если вы наблюдаете в реальном времени за рынком, то вы увидите иногда кластера, которые не остаются на графике. Это происходит потому, что необходима определенная модель закрытия свечи. Поэтому вы получите больше информации о рынке, если будете активно наблюдать за поведением цены и действиями покупателей и продавцов в реал-тайм. Через некоторое время мы снова видим агрессивную попытку продавца влиять на цену. И реакция цены подтверждает слабость покупателя и силу продавца. После импульса вниз появляется несколько попыток покупателей остановить движение вниз, но эти попытки неудачны и кластера не остаются на графике после закрытия свечи. В конце концов, покупателю удается остановить движение, мы видим этот кластер, который остался на графике, и второй важный и полезный момент этого шаблона в том, что кластера после реакции рынка становятся внутридневными уровнями. В данном случае мы получили свежий уровень сопротивления и можем наблюдать, как цена будет реагировать на тест этого уровня. Несколько небольших попыток пойти вверх были остановлены уровнем сопротивления, и цена продолжает двигаться под контролем продавца вниз. Обратите внимание на то, что свежие новые покупатели также оказываются в зоне убытка и этот уровень становится внутридневным сопротивлением. После импульса вниз цена остановилась и перешла в коррекцию на тест уровня сопротивления. И в конечном итоге цена не смогла его пробить и после остановки пошла дальше по сформированному локальному тренду вниз под контролем продавцов. Итак, давайте подведем итог. С помощью этих шаблонов вы сможете искать свежие внутридневные уровни для краткосрочной торговли, вы сможете видеть, что делают агрессивные покупатели и продавцы в реальном времени. Отслеживая реакцию цены на выход кластеров, вы сможете разобраться, в какую сторону идет локальный тренд и кто держит рынок под контролем. А также, если у вас есть своя система анализа контекста рынка, Такие кластера помогут искать точки входа в заранее выбранных вами зонах поддержек или сопротивления. Пользуйтесь шаблонами и пишите в комментариях ваши результаты, а также впечатления от этих шаблонов. Это поможет нам делать для вас еще больше полезного контента. И до встречи в следующих видео.